Всем привет подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре новый мощный инвестиционный проект, который называется Startup Profit. Друзья, проект совершенно новый, он стартовал сегодня 20 апреля. И прежде чем я проинвестирую в данный проект и проверю проект на платежеспособность, мы разберем тарифные планы, посмотрим статистику проекта и реферальную программу. Друзья, я нахожусь на главной странице проекта. Здесь мы можем узнать, как начать зарабатывать в этом проекте, прочитать подробнее о компании, узнать всю документацию проекта. Также здесь будут публиковаться важные новости о проекте. Также будут отзывы, где участники проекта будут оставлять свои отзывы. Также есть вопросы и ответы и контакты.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 Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Я буду заходить на седьмой тарифный план, то есть 520% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Проинвестирую я 15 тысяч рублей. Каждые 15 минут я буду получать по 282 рубля, а прибыль моя составит 77 832 рубля. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. Реферальная программа разделена на три статуса – шесть уровней в глубину. При регистрации дается каждому статус «Инвестор». Чтобы получить статус «Партнер», необходимо иметь общую сумму вклада всех партнеров со всех уровней – 30 тысяч рублей. Чтобы получить статус «Представитель», необходимо иметь общую сумму вклада всех партнеров со всех уровней – 60 тысяч рублей. Статистика компании. Участников на данный момент 225 человек, проинвестировано более 270 тысяч рублей. Компания принимает популярные платежные системы Pair, Kiwi, Perfect Money, Яндекс Деньги, банковские карты и криптовалюта. Но ну, а я сейчас приду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В этом проекте есть программа «Бонус». Чтобы получить бонус, вам нужно записать видеообзор данного проекта, кинуть ссылку и вы получите за это денежное вознаграждение в размере от 60 рублей до 600 тысяч рублей. Ну а сейчас я создам свой первый депозит. Захожу я на седьмой тарифный план, то есть 520% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Платежную систему я выбираю в ПР. Инвестирую я свои первые 15 тысяч рублей. Прибыль через 69 часов моя составит 78 тысяч. Каждые 15 минут я буду получать по 282 рубля. Ну вот, друзья, мой первый депозит в совершенно новом проекте на 15 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений, чтобы проверить проект на платежеспособность. Друзья, у меня пришло одно начисление, деньги мне поступили, плюс 282 рубля, выплата с проекта Startup Profit, проект платит без комиссии. Друзья, через несколько часов я буду делать очередную выплату с проекта и создам новый депозит. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом проекте. Желаю всем успешных инвестиций. Всем пока!